Довольно часто звучит эта усталость, нет радости, нет энергии. Друзья мои, это все говорит о том, что не решены главные вопросы, вопросы зрелости, в целом зрелости. У зрелого человека нет апатии, у него жизнь цельная, активная, самодостаточная, успешная, радостная. То есть вопрос зрелости. Нужно в целом, в целом взять курс на психическое и духовное рождение, на приобретение психической и духовной зрелости. Мы об этом много говорим, у нас много для этого есть. Смотрите, изучайте, включайте свет именно для своей зрелости. Все используйте для того, чтобы стать более зрелой женщиной. Здесь в первую очередь, наверное, женские качества необходимо раскрыть, потому что каждое качество ⁇ это ресурс зрелости, ну и так далее. Там много всего. Курс гармоничное развитие личности, конечно, я уже об этом не говорю. Это вообще высший пилотаж, который ведет к зрелости. То есть надо стать зрелым человеком. Тогда будет много энергии.